Здравствуйте, дорогие гости моего канала! Сегодня мы с вами будем делать вот такой замечательный бантик. Делается он очень легко и просто из ленты шириной 2,5 см. Для создания такого банта мне понадобилась лента шириной 2,5 см, как я уже сказала, и разные длины. Отрезочки по 9 сантиметров, по 8 сантиметров и по 7 сантиметров. Я взяла ленту двух цветов, белую и синюю. Голубенькую такую, не синенькую. Для самого первого ряда, первого и второго ряда мне понадобилась лента по 10 отрезков длиной, так, длиной 9 сантиметров. Вот, посмотрите, длиной 9 сантиметров шириной два с половиной, для третьего и четвертого ряда мне понадобилась лента длиной 8 сантиметров и для пятого и шестого ряда лента длиной 7 сантиметров как я уже сказала первый второй ряд это по 10 лепестков голубого и белого дальше у меня идет второй ряд третий ряд и четвертый там будет по 8 отрезков пятый ряд у меня 7 отрезков и шестой ряд 6 отрезков когда мы с вами нарезали ленту я уже заготовила детали для нашего будущего цветочка сейчас я вам покажу как нужно сформировать лепесток лепестки формируем все абсолютно одинаково Берем нашу ленточку, складываем ее вот так пополам наискосочек, еще раз пополам, выравниваем все края. У меня очень мягкая лента, поэтому когда я ее собираю, она у меня разъезжается. Вот эти, вот эти уголочки, которые у меня разъезжаются, я их немножко припалю зажигалкой. Все, я их склеила. У меня получился вот такой лепесточек. И вот здесь вот эти краешки я тоже немножко припалю сжигалкой, чтобы мне ровно сложить. Когда мы уже припалили, у нас получилась вот такая деталь. Мы уже делали из таких деталей с вами бантики, но мы прошивали иголочкой их и собирали. А этот мы немножко по-другому сделали. Мы берем наш лепесточек и складываем все, вот, наши стороны к середине, вот так. Припаливаем зажигалочкой. И у нас получается вот такой замечательный лепесток. То же самое мы делаем с лепестком, который у нас 8 сантиметров Давайте повторим немножко на бок. Так, выравниваем все стороны. И с последним листком, который у нас длина 7 сантиметров, делаем то же самое. Все, лепестки наши готовы. Повторюсь еще раз, чтобы, если кто-то прослушал, лепестков, которые у нас длиной 9 сантиметров, нам понадобится 20 штук. 10 синих и 10 белых. Которые у нас шириной 2,5, длиной 8 сантиметров, нам понадобится 16 штук. 8 8 синих, 8 белых. И лепестки, которые у нас длиной 7 сантиметров, я взяла синих 7 белых шесть. Почему шесть? Потому что они у нас круг будет сужаться, и уже нам некуда будет приклеивать. Приступаем к сборке нашего цветка. Для того, чтобы нам с вами собрать вот такой цветочек, мне понадобится основа, на которую я его буду клеить. Я взяла фетровый кружок диаметром 4 сантиметра. Сначала я клею белый слой первым. Не заходя сильно глубоко, где-то миллиметра на 2 глубиной. Все, мы с вами наклеили 10 лепестков. Теперь мы переворачиваем наш цветочек и клеим с этой стороны, с обратной стороны, синие лепестки между белыми лепестками. Тоже глубоко не заходим, миллиметра на два. Но клеим вот так, как и беленькие, лицевой стороной наружу. Так мы клеим для того, чтобы придать небольшой объем нашему цветку. Таким образом у нашего цветочка уже появился небольшой объем. Смотрите. Два слоя мы наклеили, приступаем к третьему слою. Для третьего слоя нам нужно 8 лепестков. Можно сделать 10 лепестков, можно сделать 9 лепестков, как вам удобней. Я взяла 8 лепестков. Так как у нас первый слой был белый, Теперь мы красим на него клеим на него, извините, голубой. Я клею так. Я беру немножко, рядом с белым клеем, совсем белыми лепестками. Мажу клей, клею один напротив другого. Между двумя лепестками выбрала один, наклеила, напротив, наклеила второй. Потом еще один наклеиваю крест на крест клею, ну немножко сдвигаю его, чтобы промежуток закрывать. Ну и теперь в эти промежутки я еще наклею по одному лепестку. Наклеили еще один ряд, третий. Приступаем к четвертому ряду. Так. Когда мы клеим четвертый ряд, мы его клеим не смещаясь. То есть мы его клеим на третий ряд. То есть вот так вот, прям на третий ряд, не смещаясь вниз. Видите, как я наклеиваю ровно на третий ряд, между лепестками. посмотрите я все-таки наклеила здесь вот как на четвертый ряд 8 лепестков чтобы не оставался большой промежуток поэтому у меня получилось что здесь у меня третий и четвертый ряд по 8 лепестков следующий ряд у меня будет 7 лепестков почему потому что вот этот кружочек у нас уже остался совсем маленький и нам нужно пространство чтобы наклеить лепестки сюда больше семи не влезет мы смещаемся всего лишь на несколько миллиметров вглубь и начинаем приклеивать наши лепестки. Закончили наклеивать мы с вами шестой ряд, остался у нас Ой, шестой, раз, два, три, четыре, пятый, пятый, простите, уже ночь на дворе, снимаю поздно, поэтому немножко путаюсь. Закончили мы пятый ряд, клеим шестой, для шестого нужно шесть лепестков. закончили. 6 ряд, 6 лепестков. Серединку я хочу украсить не простой бусинкой, а в виде розочки. Вот такая вот у меня есть полубусинка в виде розочки. Капаем капельку клея на нее. И приклеиваем. Пару секунд нужно подержать, недолго чтобы клей у нас схватился. Вот и все. Теперь мы с вами должны наклеить нашу основу. За основу я взяла вот такой кружочек фетра, полосочку с фетра и зеленую резиночку. Собираем, как обычно. Берем наш кружок, я его немножко сделала зубчиками. Делаем два надреза, неглубоких. Продеваем нашу фетровую полосочку. Можно взять атласную ленту. Немножко сюда капну клея, чтобы резиночка наша держалась крепче. Не ездила. Продеваем. Теперь нашу фетровую полосочку приклеиваем. Лишнее сразу отрезаю. С этой стороны тоже приклеиваем. Немножко подтянуть, чтобы там нигде ничего не торчало. Здесь у меня чуть-чуть будет торчать, поэтому тоже отрежу. Наша основа готова. Мы ее смазываем клеем не сильно глубоко Заходя к нашему краю, чтобы клей у нас не вытекал, не заморал нашу резиночку. Приклеиваем нашу основу. Наши бантики готовы. Такие замечательные, красивые банты у нас с вами получились. Смотрите. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, смотрите мое видео. Мы будем с вами творить вместе и дальше. До скорой встречи!